Здравствуйте. Меня зовут Владислав. Я инженер компании Alter Air. Мы находимся на объекте в доме 220 метров квадратных в селе Зеленый Бор. Сейчас мы находимся в котельной, и это видео будет посвящено системе отопления. В котельной мы видим тепловой насос фирмы висман Vitacal 100S на 12 кВт. Тепловой насос у нас работает только на тепло. А для, него, для него мы видим сверху буферный бак на 100 литров, то есть тепловой насос работает изначально на буферный бак. Из буферного бака уже идет потребление на теплые полы и радиаторы. У нас две гребенки на теплые полы, это первый и второй этаж, и одна гребенка на систему радиаторного отопления, также первый и второй этаж. Сейчас на улице минус 3 градуса по Цельсию. Мы видим, что на тепловом насосе подача в систему отопления 35 градусов и клиенту этого достаточно в доме тепло. Вместе с тепловым насосом был установлен модуль, при помощи которого клиент может управлять Системой отопления со смартфона. В данной части котельной у нас находится оборудование по системе водоснабжения. Здесь мы видим бак ГВС на 300 литров с одним теплообменником. На него полностью работает тепловой насос. В случае, если на улице слишком низкая температура, и тепловой насос не справляется с нагревом бака, либо нагревом воды в системе отопления, в тепловом насосе есть ставка на 9 кВт электрическая, которая подключается и догревает либо систему отопления, либо бак ГВС на 300 литров. Также было озвучено клиенту, что в воде присутствует сероводород и если в будущем он будет чувствовать запах либо неприятный вкус, то мы просто приезжаем, устанавливаем баллон ФПЦ 2. мы для него как раз специально предусмотрели место и сероводород из воды убирается. Также на вводе воды у нас установлен механический фильтр на 20 микрон. На всем доме установлены датчики антипотопа Нептун, если не дай бог идет какая-то протечка воды или клиент забыл закрыть кран и вода попадает на датчик, то полностью система водоснабжения в доме перекрывается. Это, скажем так, безопасность дополнительная для клиента. Также здесь мы видим насос рециркуляции, которым управляет и тепловой насос. Насос включается утром, с 6 утра до 9 вечера и включается вечером с 5 вечера до ночи, да, чтобы он днем не гонял воду, не тратил электроэнергию, не тратил тепло по трубам, которые разведены по дому. Также на объекте компании Alder Air были смонтированы система вентиляции и кондиционирования, система вентиляции на базе вентиляционной установки Яблотрон с рекуперацией тепла, Смотрите обзоры данных систем в следующем видео. Жмите на колокольчик, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Спасибо за просмотр.